Приходит мужик домой после рабочей трудовой недели и слышит, соседи опять развлекаются, эти охи-ахи, надоело ему это все, и говорит сыну, слушай, сынок, пойду я с соседом по-мужски так поговорю, ну надоело мне это все слышать, пусть потише своими делами занимается, а сын говорит, да, мамка хотела ему уже сказать, ну и что, так и не решилась, не знаю, она еще от него-то не вернулась.